Пожалуйста, пожаловать в «Кому слабо?» Мы начинаем новую серьезную игру! Привет! Я, например, могу делать несколько работ одновременно. А тебе слабо? Нет. Сейчас проверим! Сейчас посмотрим! Вот он наш ребень Листочки с заданиями есть внутри. А мы решаем, кто будет первый выполнять задание. И на раз, два, три! Стоп! А ты уже подписался на канал? Раз ты смотришь наши видео и тебе они нравятся, подпишись на наш канал! Сделай это прямо сейчас! Нажми на красную кнопку под видео. И мы начнем! Да! И не забудь нажать на колокольчик! Поехали! На раз-два-три начали! Раз-два-три! Раз-два-три! Ладно, я ничего не боюсь. Выбираю. Открывай. Ну... Это первое задание. Та-дам! Сразу мне повеселило. Как же я буду сидеть целую игру мокрой? Как? Ладно, справимся. Хватит. Снесочек. даже не, не капельки не капнула. Вот, я справилась с первым заданием. Без рук. Один ноль. Играем дальше. Молодец. А, спасибо. Теперь, надеюсь, будет твоя очередь. Раз, два, три. Давай. выбирай. Вот этот. Где ножицы? Давай. Сейчас откроем и увидим. Интересно ей кака? И это Нет! сесть на мокрую тряпку. Слава Богу, что мне это не выпало. <свы> <свы> Мама, твой мокрый трон готов. <свы> Садись. Я посижу и посчитаю до десяти, окей? Окей. Давай на три. Раз, два, три. Поставьте лайк. Чувствовала каждую секунду, как мне было мокро. Вот так вот я смогла. Я молодец. Все, я пошла. А я спустил. Мам, тебе не мокро сидеть? Немножко. Давай, теперь тебя я учлю. На раз, два... два... Я её боюсь. Она знает, что я сейчас покажу. На раз, два, три! На раз, два, три! три. Раз, раз, раз, два, три. три. Опять я? Ну как же ты так знаешь? Ну скажи! Скажи секрет. Этот челлендж как-то по-другому надо было назвать. Она такая хитрюля Ну ладно, опять я Все время я Страдаю Что-то выбрала уже Давай, открывай Смотрим, а там Пять <связь> раз покрутиться надо Вокруг себя И пройти ровно пять шагов я это сделаю очень легко. Хорошо. Посмотрим. Итак, пять раз крутись. Ух. А теперь пройди ровно пять шагов. Не туда. Ровно. Слабо? Попробуй ты, кому будет слабо. слабо Друзья, это было тяжело Мне до сих пор голова кружится Ты же прошла пять шагов Прошла? Нет Прошла как-нибудь? Может не ровно, но прошла нет. Да. Друзья, напишите в комментариях Прошла ли мама Алины пять шагов? Или нет? Я прошла пять шагов, я помню Нет ты прошла я пять шагов. Ну и что, не ровно пошла? Ладно, второй раз Нет. попробуем. Давай. Второй дубль. Закрываю глаза и поворачиваюсь вокруг себя пять раз. Я иду искать. Сюда. Сюда я прошла! Ой! <с <university> <с> О, это... Ну я прошла же! Прошла! Ура, я прошла! До Даша! Раза. Мам, у тебя еще голова кружится? Нет! Я вижу! Давай, играем дальше! Раз, два, три! Раз, два, три! Наконец-то! <связывая> Выбирает Алина. На, держи. Так. Поместить во рту пять сосисок. <связывая> Сейчас посмотрим. поместится. Она любит сосиски, но пять сосисок еще не пробовала. Итак, опять барабанная дробь. Пять сосисок. У нас сколько здесь осталось? Пять. Пять как раз осталось. Пожалуйста. Открываем шире ротик. Раз. Два. Три. Ого. Ого. опять не поместится. Ага, ага. О, она камера. <связывая> Теперь сосиски упали. Алина с заданием справилась. Подожди, сейчас поднимешь. Ну, как тебе первое задание было? Круто. Понравилось? курс сосисок есть? Чуть-чуть. Все, следующее задание. Итак, нас осталось четыре. Четыре мы уже сделали. Раз, Раз, два, три! А Опять я! <связывая> вот это вот. Давай, ножица. Интересно? Хоть тебе это? Давай. Сделаешь за меня? Да. Серьезно? Да. Или я сделаю? Сейчас посмотрим. Ты. Пройтись босиком по LEGO. Ты. Не хочешь за меня? Нет. Ладно, это сделаю я. А тебе слабо? Нет. <связывая> Да, это мое задание. Должна сделать я. Ну, сейчас сделаем. Итак, задание пройтись босиком по Лего. Вот. У меня есть вот такой лайфхак. У лайфхак антистресс. Это мой лайфхак. Я это себе постелю, чтобы мне было легче. А ты носочка, а я без. Да это твой массаж. Следующее задание. Раз, два, три. Апа! Не повезло. Давай теперь ты. Там тяжелые задания остались. Я же их писала. Вот это. Держи. Ого! Брось яйцо с высоты своего роста, чтобы оно не разбилось и не разбей его, то есть. Да. Я боюсь. У тебя есть два варианта. Держи яичко. Первый вариант. Это можно будет вот сюда его положить, такая сумочка мягенькая, вот такая сумочка, и потом вот такая вот анти антистрессовый пакетик такой. И его бросить с высот своего роста. А есть второй вариант, есть просто вот такая сумочка. Мне есть такая тряпочка мягенькая. Ты его можешь туда засунуть, закутать в тряпочку и вот так вот прям сумочкой и бросать. Я вот так. Или вот так. Вот так. Да. Всегда положу в серединку. Хорошо его запечатай. Так. Где там моё яичко? Потерялась? есть. И должна его этот в раз. Чтобы оно не разбилось. Хорошо. Раз, два, три. <плёк> Смотрим. Давай я помогу. Ух ты! Оно не разбилось? Оно разбилось. <плёк> ну, почти. Почти. Ну, еще можно его будете съесть, если что. Все, я победила. Все. Ну, ладно, она победила. Будем считать, что ей плюс. Да, ребята? Если вы считаете, что это мы неправильно посчитали, напишите в комментариях. Хорошо? И продолжаем. Раз, два, два, три. Раз, два, три. Раз, два три. Раз, два, три. Раз, два, три. Выбирай. Вот это вот. Сейчас мы смотрим, что у нас там еще было. Я уже не помню, но думаю что-то интересное. Ух ты! Съешь десерт с майонезом. Вкусненько. Приятного тебе аппетита. Блин. Ага, я тебе принесла маршмеллоу. Он вкусный. Но с майонезом он еще вкуснее. Давай попробуешь. Я боюсь. Да не И бойся ты. Так много. Вот так тебе. Итак, барабанное ядро. Пробуй. Давай попробуй. Нет, нет. Тебе же не слабо. Давай попробуем. Может тебе понравится. Давай попробуем. И. Все ребята ждут. Давай попробуй. Раз, два, три. Жуй-жуй! <плес> не понравилось ей! Это же майонезик! Запей сочков! <плес> не, не справилась она с заданием. Посиди. Ну ладно, иди. Иди. Не устраивайся. Вкусненько? С крысой впечатлением. Может, говорить не может. Так и понравился. Десерт с моим мясом. Итак, последнее задание. Кому вкусненького надо будет покушать? Ты уже покушала. Хочешь еще? Хочешь? Давай, давай Раз, Раз два, два три. три Раз, два, три А, я провалилась И последнее задание буду выполнять я Мне не слабо, и я смогу А я сейчас одену одежду Одеть одежду своего соперника То есть Твою? О, нет, я не буду. Будешь? О, вы себе представляете это, как это будет выглядеть? <свят> я ее Её... снимай футболку. Примеряй, друзья. Как вы думаете? Я в нее помещусь? <свят> О, рукава прям мои. О, сейчас будет. Одевайся. Я все влезу. <смех> как я вам? Красота! Тебе нравится? Нравится. Вот так. Вот Задание мне справилась. Теперь бы снять ее как-нибудь. О. Аж легче дышать. Вот. А -а -а. Как вы считаете, я справилась? А ты? Что я? Как считаешь, я справилась заданием? Да. Понравился наш челлендж? Тогда напиши в комментариях, какое задание тебе показалось самым сумасшедшим. И обязательно подписывайся на наш канал и ставь лайк. И жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые челленджи на канале Эллин Стар. Мы вас всех любим, всех обнимаем крепко и всем пока!